Знаете, я вам скажу то, что верующие не болеют, верующие не должны болеть, потому что Иисус умер за них, потому что ранами Его мы исцелились. Ранами Иисуса Христа, и это в Библии написано, то, что мы исцелились. Это не то, что когда-то мы исцелимся, это сказано, мы уже исцелились, и мы никак не должны болеть. Поэтому хочу сказать, не надо бояться.